Всем привет! Это видео о том, как сделать дефрагментацию диска в Windows 10. Дефрагментация – это процесс обновления оптимизации логической структуры раздела диска с целью обеспечения хранения файлов в непрерывной последовательности кластеров. То есть при долгой работе с жестким диском файлы с большим размером будут храниться в разных частях жесткого диска, что в свою очередь замедляет процесс чтения и записи файлов. С помощью дефрагментации вы можете переместить все части этих файлов на соседние сектора жесткого диска, то есть ускорить работу и эффективность вашего ПК. Сделать дефрагментацию жесткого диска вы можете без использования сторонних программ. Все, что нужно, уже есть в самой системе. Существует несколько способов, как сделать дефрагментацию в Windows 10. Первый способ. Заходим в меню «Пуск» и нажимаем «Панель управления». Выбираем режим просмотра «Крупные значки» пункт администрирования ищем оптимизация дисков. По умолчанию в Windows 10 включена оптимизация, то есть дефрагментация по расписанию. Кликнув на изменить параметры, мы можем просмотреть и изменить детали данной функции, то есть включить или выключить оптимизацию по расписанию с частотой ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Уд уведомлять или нет в случае пропуска трех выполнений по расписанию подряд? а также выбрать диски, которые, оптимизацию которых вы хотите выполнять по расписанию. И выбрать или убрать функцию автоматической оптимизации новых дисков. Закрываем данные окна. И теперь мы можем оптимизировать диски вручную. Или сначала проанализировать их, чтобы увидеть требуется ли оптимизация. Например, выбираем диск C и нажимаем «Анализировать». После анализа вы увидите, сколько процентов диска фрагментировано. В моем случае это 0%. После этого нажимаем «Оптимизировать» и ждем окончания данного процесса. Хочу заметить, что дефрагментация диска может занять продолжительное время. Второй способ – это дефрагментация жесткого диска в командной строке «Запущенная от имени администратора». Для этого заходим в меню «Пуск» и нажимаем команду STK Администратор. нажимаем «Да». Далее вводим команду «Defrag» и указываем букву диска, который будет оптимизирован, например, диск «C». Затем вводим нужные нам параметры, список параметров будет в описании под этим видео и нажимаем «Enter». После этого начнется процесс дефрагментации. Как я уже говорил, он может занять продолжительное время. После завершения дефрагментации мы видим отчет о том, что операция успешно завершена, и сведения о томе, который мы оптимизировали. Размер тома, свободное место, общий объем фрагментированного пространства и максимальный размер свободного места. В статистику фрагментации не включаются фрагменты файлов, размер которых превышает 64 Мб. Всем спасибо за внимание. Удачи!